Всем привет! Вы на канале NB Fitness и с вами я Бовт Наталья. Сегодня у нас четвертый урок для начинающих, и я рада, что вы до сих пор с нами. Итак, начнем. Сегодня нам понадобятся гантели. Если вы ранее не занимались, вы можете взять гантельки по полкило, можете взять по килограмму. У меня, допустим, два. Те, кто со мною давно, и если вы уже пробовали занятия с гантелем, естественно, вы можете взять и 2, и 3 килограмма. Итак, как всегда, первая разминка. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх, выдох. Снова вдох, вытягиваемся вверх, выдох. Плечи по кругу назад. Руки за спиной, open. Хорошо, добавляем захлест. Пятку с ягодицей соединяем, живот подтянут и по два в каждую сторону. Подъем колена по одному. И по два на каждую. Старайтесь локоть и колено практически соединять. И мах в сторону. Чередуем ноги. Живот подтянут напряжен. Старайтесь ногу поднимать повыше. Хорошо, выводим ногу вперед, пяткой выворот на потолок. Старайтесь соединить пятку и ладонь. Хорошо, степ-тач. Как можно шире шаг делаем. И выпад. Пружиним в одну сторону. И в другую. Переезжаем понизу с одной стороны в другую. Затем ставим руки на бедра и спина. Округленная вверх, потянулись, прогиб вниз. Снова округленная вверх, прогиб вниз. По объем сделали глубокий вдох. Выдох и еще раз вдох, выдох. Ставим ноги на ширине плеч, стопы направлены четко вперед. Выполняем классические приседания. На два счета опускаемся вниз, на два счета поднимаемся вверх. Акцент тазом назад, вес тела больше переносим на пятки, пальцы ног при этом не отрываем. Стоим полностью на всей стопе, но больше вес тела переносим на пятки. Живот подтянут, ноги напряжены, на три счета опускаемся вниз. Четыре резкий по объем. Снова раз, два, три, подъем. Еще. Снова. Остаемся внизу и удерживаем положение. Пружина. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Подъем. Правая нога остается впереди. Левая за спиной. Выполняем приседание в выпаде. Помним колено правой ноги не должно у нас выходить за пальцы стопы. Спина прямая, живот подтянут. Опускаемся достаточно глубоко, коленом левой ноги пол не достаем. Дыхание не задерживаем. На три счета вниз и на четыре подъема. Раз, два, три, подъем. Раз, два. Три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Остаемся внизу и удерживаем. Хорошо, выполняем пружину. И собираем ноги вместе. Спина прямая, живот подтянут, На прямых ногах с прямой спиной. На два счета опускаемся вниз. На два вверх. На два. Вниз. На два, вверх. Колени прямые. Спина прямая, плечи развернулись. Живот втягиваем в себя. Стараемся опускаться вниз. Практически гантелями. Достаем стопы. И на каждый счет. Вниз, вверх. Вдох. Выдох. Живот подтянут, плечи развернуты. Именно с прямой спиной на прямых ногах. Остались внизу и пружина. Хорошо размяли ноги. Размяли плечи, ставим ноги на ширине плеч. Руки перед собой и прорабатываем дельту. Поочередно выводим руки вперед. Старайтесь руки сильно низко не опускать Удерживаем их перед собой Где-то в районе поясницы Полностью внизу Руки не расслабляем Поднимаем вверх до параллели с полом Именно на выдох вверх выдох И двумя руками На выдох Вверх Живот подтянут напряжен Задержали Опускаем вниз, плечи по кругу, назад. Следующее упражнение. Разводим руки в стороны. На два. Счета вверх. На два. Опустили. Продолжаем. На каждый счет. На выдох. Задержали. Опускаем медленно вниз и снова плечи по кругу назад. Хорошо. Подъем. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. расслабились Снова делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились, руки собираем за спиной, подаем плечи вперед и прямые руки поднимаем вверх. Сменили вторая рука впереди и снова подъем. Правую руку прямую прижимаем к себе и затем тоже делаем с левой. Глубокий-глубокий вдох, на выдох, расслабились. Размяли ноги в одну и другую сторону и еще один подход. На два, вниз, на два, вверх, продолжаем. На три счета вниз и резкий подъем. Раз, два, три, подъем. Еще. И удерживаем внизу, тап параллельно полу, спина прямая. Пружи на восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Правую ногу назад, левая остается впереди, на два счета вниз, на два вверх, спина прямая, живот подтянут, колено левой ноги впереди стоящей не выходит за пальцы стопы, продолжаем. 3 медленно опускаемся, 4 подъем. Раз, два три на 4 подъем. Раз, два три Еще так же. Остаемся внизу, удерживаем. И на. Собираем ноги вместе на 2. Вниз на два вверх помним спина прямая плечи развернуты живот тягиваем себя выполняем наклон на прямых ногах продолжаем также же Еще как можно глубже. Внизу вдох, вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. И пружина вниз. Вниз. Поглубже. Еще. Гантелями. Стопом. Продолжаем. Хорошо. Размяли ноги в одну, в другую сторону, плечи по кругу. Руки перед собой на уровне поясницы. И с левой руки начинаем. Поднимать перед собой до параллели с пола двумя руками. держали, опускаем вниз и плечи по кругу назад, на два счета в стороны, на два, опустили, локти не провисают, руки практически прямые, поднимаем вверх, на два, вверх, на два, вниз, все время дышим, И на каждый выдох. Выдох. Все время вверх. Вверх. Еще. И задержали. Опускаем вниз. Плечи по кругу. Хорошо. Округленной спиной поднимаемся. Снова плечи по кругу. Назад делаем глубокий вдох. Вытягиваем сердце. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох, руки за спину Плечи подаем вперед, поднимаем прямые руки Опустили вторая рука впереди, плечи вперед и снова подъем. Одну прижимаем прямую к себе И тоже делаем со второй Потянулись вверх, на выдох расслабились и следующее упражнение, ноги ставим как можно шире, стопы разворачиваем в стороны, пятки вперед, на два счета выполняем приседания на два вверх, зажатые ягодицы, таз подаем вперед, старайтесь опускать таз четко между ног. Три, еще до вниз, и резкий подъем. Раз, два, три, резкий подъем. Продолжаем. Остаемся внизу и удерживаем положение. Кружина. Хорошо, собираем ноги чуть ближе и на выдох руки к себе рабатываем бицепс. Локти зафиксировали в одной точке. Прижали руки к себе. До конца руки внизу не выравниваем. На выдох. На два вверх. На два. Опустили. На два. Вверх. На два. Опустили. Продолжаем. Следующий прорабатываем рецепс. Легкий присед, хороший наклон, спина прямая, локти зафиксировали параллельно полу. На два счета руки выравниваем, на два опускаем пол, на два вверх, на два вниз. Головой тянемся вперед, спина прямая, стараемся стоять без давления И на каждый счет на выдох. Плечи по кругу, назад и светочки дорабатываем мышцы груди. Разводим руки в стороны, локти согнуты под прямым углом. На два счета соединяем локти перед грудью, на два разводим в сторону. Именно локти соединяем. И локти. Все силы. На выдох. Выдох. Продолжаем. Поднимаемся, Плечи по кругу назад. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох расслабились. И снова вдох. Потянулись вверх. На выдох отталкиваем руки по диагонали назад. Растягиваем мышцы груди. И по диагонали вниз назад. Затем плечи по кругу. Собрали руки в замок. Развернули плечи назад. Поднимаем прямые руки повыше. Затем перед собой соединяем. И с раскрытыми ладонями отталкиваем назад. Положили правую руку на плечо, оттолкнули локоть четко назад, затем за голову. Левая ладонью на плечо, сначала четко назад, затем за голову. Сделали вдох и на выдох. Расслабились. И еще один подход. На два, вниз, на два, вверх. Колени четко в сторону. Зарабатываем внутреннюю поверхность бедер. Старайтесь опускаться до параллели с полом. Живот подтянут, спина прямая. Плечи развернуты. Помним таз, стараемся опустить четко между ног. На три медленно вниз, четыре подъем. Раз, два, три, подъем снова. внизу и удерживаем положение дышим пружина собираем ноги чуть ближе и на выдох молоточком к себе на выдох выдох Помп, руки сильные напряженные, внизу ни в коем случае не расслабляем, локти до конца не выравниваем руки опускаем достаточно низко но до конца не выравниваем, на два Вверх на два. Вниз на два. Вверх на два. Вниз. Каждый раз точку делаем параллельно полум. Еще. И на каждый еще. разворачиваемся чуть, наклоняемся, спина прямая, плечи развернуты на два, вверх, на два, вниз. Локти зафиксировали параллельно полу, выравниваем руки до конца. Снова. Хорошо, поднимаемся, колени по входу назад. Снова разводим локти в стороны, на два счета собираем на уровне груди на два в стороны. Перед грудью обязательно соединяем именно локти. Хорошо опускаем. Округленной мы поднимаемся. Плечи снова по кругу назад. Делаем глубокий вдох, потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох, потянули вверх. Отталкиваем руки по диагонали назад, живот в себя. По диагонали вниз, назад, живот в себя. Собираем руки за спиной. Развернули плечи, поднимаем прямые руки вверх, затем руки перед грудью. Отталкиваем назад, собрали в и снова назад. Одна рука на плечо, оттолкнули, затем за голову. Вторая рука на плечо, оттолкнули четко назад и за голову. Делаем глубокий вдох, на выдох, расслабимся. Опускаемся на коврик, на один бок Опора на локоть Рабочая нога у нас полусогнута Немного выведена вперед Гантель в районе колена И на каждый счет поднимаем ногу выворотом. Хорошо На три счета поднимаем На четыре опустим Раз, два, три Вниз, снова раз, два, три И на каждый счет выдох Снова по три. И на каждый счет. По три. На другую сторону и все то же самое с другой ноги. На каждый счет 8. 3. По три на четыре вниз. Еще. И второй подход восемь на каждый. По три. На каждый еще. По три последних Выдох, выдох. Вверх на каждый счет. Еще выдох. Выдох. Утрим. Убираем стопы вместе, колени в сторону. Тянем стопы на себя, колени пытаемся положить на пол. Делаем глубокий вдох и на выдох. Тянем стопы к наклоняемся вперед, прямой спин. Еще раз колени пытаемся положить на пол. Затем вдох и на выдох наклон вперед. Разводим ноги в стороны, спина прямая. На выдох, опускаемся вниз. Именно с прямой спиной, затем округленной поднимаемся вверх. И еще раз на выдох вниз. И округленной спиной поднимаемся вверх. Разворачиваемся лицом к коврику. Правую ногу согнутую отводим в сторону. Старайтесь колено поднимать до параллели с полом. Нога сильная, напряженная. Живот втягиваем в себя. По три пружины. Еще. Хорошо. Тоже прямой ногой. Вверх. На каждый счет. По три. Повыше. Живот втягиваем. И снова. Хорошо. Коленом к плечу, отвели ногу назад. Колено к плечу, надо назад. Колено к плечу, надо назад. Колено к плечу, надо назад. еще так же. Опустили. Собрали ноги вместе, сели на пятки, расслабились. Сидим. 4. 3. 2. И все с левой ноги. Стараемся колено поднимать до параллели с полом. Нога сильно напряженная. Живот втягиваем в себя. Потери пружины. Хорошо. Прямая нога, стопа на себя, наверх. О три. Стараемся поднимать ногу повыше. Живот втянули. Еще. Хорошо. Колено к плечу. Прямая назад. Колено к плечу. Прямая назад. Колено к плечу. Продолжаем. Ногосильная напряженная. Хорошо, снова тели на пятки, расслабились, степи. Хорошо, поднимаем правую ногу вверх, живот втягиваем с себя, выталкиваем согнутую ногу, колено параллельно полу и выше, живот тянули и головой старайтесь тянуться вперед, чтобы убрать прогиб в поясничном отделе. Исключаем из работы поясницу. Нога сильная, напряженная. По три раза выталкиваем, на четыре опустили. Живот в себя. Головой тянемся вперед. И снова пружина. Три раза на 4 в потолок. Прямая нога. Раз, два, три. Прямая. Снова. Опускаемся на локти и прямой ногой за себя. Живот втянули. И заканчиваем. Поднимаемся на прямые руки и этой же ногой, согнутой, уже не вверх. Хорошо, Снова стерли на пятки. Расслабились. Подышали. И все делаем с левой. наверх. Живот втягиваем. Головою тянемся вперед. По три раза. На 4 опустили. И снова пружина, не опуская. Живот тянули головой, тянемся вперед. Акцент все время вверх. По три раза. На 4 выравниваем потолок. Опускаемся на локти, прямой ногой за себя. Ногу отталкиваем назад как можно больше, живот втянули. Именно сокращая ягодичную мышцу, ногу отводим назад. Дальше поднимаемся на прямые руки и согнутой ногой пружина. Заканчиваем как начинали. Сели на пятки, расслабились, сидим. Хорошо. И последнее упражнение для мышц живота. Прорабатываем мышцы пресса. Руки за головой, подбородок не прижимаем. Поднимаемся, скручиваясь, ребрами тянемся к тазу. Плечи, лопатки стараемся оторвать от коврика. Укорачивайте мышцы живота и каждый раз тянитесь ребрами к тазу. По три пружины. Не останавливаясь, пружиним только вверх Не опускаясь На выдох, выдох, все вверх Остались самые верхние точки Поясницу прижали Начинаем поднимать согнутые ноги На выдох, вверх, на вдох Раснулись в пол В коленках ноги не работают Опускаем ноги В тазобедренном суставе Дальше стараемся коснуться пол от себя. На выдох выравниваем вперед. На вдох согнули до прямого угла. Поясница прижата. Выравниваем ноги. Дышим. Держим. Хорошо. Поставили И еще один подход. На выдох, выдох, вверх, повыше, ребрами к тазу, продолжаем, еще так же. По три. Уже не вверх не останавливаясь, помним, ребрами тянемся к тазу. Подбородок груди не прижимаем, еще стараемся укоротить мышцы живота. Остаемся вверху и на выдох поднимаем согнутые ноги, на вдох коснулись пол. Поясница прижата. На выдох выравниваем напряженные ноги, на вдох сгибаем до прямого угла, колени к себе не подтягиваем, направляем только в потолок. Хорошо, выравниваем, удерживаем. Хорошо, Выравниваем руки, выравниваем ноги, делаем глубокий вдох, живот втягиваем себя, тянемся в разные стороны и на выдох расслабились. Снова делаем глубокий-глубокий вдох, живот втянули-потянулись в разные стороны, на выдох расслабились. Снова делаем вдох, тянемся правой рукой, левой ногой, затем левой рукой, правой ногой, снова меняем и еще раз. Хорошо, сделали глубокий вдох, на выдох поднимаем руки, голову. Плечи, лопатки, поднимаемся вверх, сделали глубокий вдох. И на выдох, наклон к прямым ногам. Стараемся захватить стопы, тянем их на себя и наклоняемся вниз. Округленные спины приподнялись. Еще раз сделали глубокий-глубокий вдох. На выдох наклоняемся. Тянем стопы на себя и пружиним вниз. Хорошо. Округленной спиной приподнимаемся. На сегодня занятие окончено, всем спасибо, кто со мной был до конца, ставьте лайки, если вам понравилось видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео, всем пока!